Результаты конференции оценивали очень высоко, было большое количество участников и гостей, более 200, это больше, чем мы планировали изначально. Был достаточно высокий уровень экспертизы, мне кажется, нам удалось сохранить баланс между экспертными панелями и панелями политическими. Каждая, в принципе, дискуссия она содержательная и есть над чем подумать и что проанализировать. Также мне очень понравилось, что нам удалось выстроить коммуникацию с, между российскими оппозиционными экспертами и политиками, с представителями европейского политикума. Здесь у нас были эксперты из Латвии, из Литвы, из Эстонии, из, из Британии, из практически с нескольких стран Европы. Самым главным и важным это, по-моему, выдвигать Визию демократической России, э, сценарий трансформации, да, да, да, все, чтобы, когда путинский режим упадет, этот миф, что Россия никогда не может быть свободной и демократической, был опровергнут. И именно этому надо подготавливаться сейчас. По моему усмотрению, может быть, самое значимое – это как раз... Тот вопрос, который касается консолидации э, оппозиционных сил э, Российской Федерации, тех людей, которые якобы, якобы э, заступаются за те же самые какие-то цели и принципы. Такого рода конференции не дают прямого указания к действию, зато они формируют смыслы, потому что для того, чтобы описать то неописуемое, что мы сейчас наблюдаем, нужна терминология, нужна структурная логика для того, чтобы понять, куда эти процессы идут. И для того, чтобы людям объяснить, куда они идут. Самое главное, это, во-первых, создание механизмов для того, чтобы за все преступления наступила ответственность. Это первое, то, что до сих пор не решено до конца. Как это будет? Потому что Международный уголовный суд не справится с тем объемом преступлений, неведомых, может быть, миру, в последние сто лет, которые совершены. И второе, это, конечно, объединение. То, что все места заполнены, и было бы заполнено еще больше, просто пришлось искусственным образом ограничить участие. Это говорит о том, что если людям это интересно, люди рвутся, Значит, польза есть. Это, это первый хороший симптом, первая хорошая новость. Вторая новость, которая мне понравилась, и я все ждал, будет или не будет, это то, что начать разговор о вещах сложных и, и может быть, даже спорных. Направлений для работы сегодня у Форума Свободной России довольно много. Странно задаваться вопросом, чем сегодня ты можешь помочь Украине. Сегодня в Украине, например, а это как мы видим главная задача Форума, потому что политический лозунг нашей организации случится совершенно определенно: победа Украины, свобода России. Потенциальная возможность объединения, да, не только политического объединения, потому что мы постоянно разговариваем про политическое объединение, но и также я гражданского, общественного. Да, я все равно все время лоббирую именно объединение в проекты. Мне кажется, надо начинать с объединения в определенных проектах, и затем, возможно, из этого может выйти какое-то политическое объединение. Вот.